Клево всем, друзья, я на рыбалке, я на карповой рыбалке. Сегодня я с фидером приехал ловить карпов. Подготовил закорм, на что буду ловить. Здесь буквально по пачке прикормки. В этом зеленая прикормка, в которую я буду ловить непосредственно на сам фидер. А это красная прикормка которой я буду закармливать точки то есть в итоге здесь пачка прикормки и там пачка прикормки приехал половить не был на этом водоеме два года надеюсь рыбку поймаю получу удовольствие на фидер ловить хороших карпов это просто кайф так что друзья поехали готовое на удилище нашел где буду ловить буду работать двумя удилищами одно удилище будет стоять подальше но поближе к камышу второе удилище будет у меня стоять поближе но подальше от камыша как такая зараза которую перекормить невозможно поэтому буду много кормить начинаю с дальнего удилища которое ближе к камыша кормить буду сразу сейчас выложу по 10 кормушек дальнюю точку корлю с вот такой красавицы толстушки кормовой за кормушки вот что она получилась забил ее и сразу пол килограмм пол пачки прикормки отлично чем мучиться отлично пошла далее тело то что надо Выходит из воды кормовая кормушка ужасно. Они предназначена для выхода. Цепляется за воду всеми фибрами своей кормушечной души. Тут у меня и пельчик, и немножко давленной кукурузы. Все, чтобы карпу хотелось крутиться на точке и подольше сидеть кушать а вторую буду дополнительно с кормушкой кидать шары с рогатки небольшие вот такие шарики примерно объем той же кормушки Поэтому заброс и туда же шарик перелет ну ничего для карпа кормить чисто точку не принципиально. Плюс-минус даже нормально. Специально порой кормим вправо-влево. Таким образом, на ближней дистанции получается двойной закорм так быстрее. Надо туда ли я смогу добить только бойлы с рогатки. Она а ближнюю без проблем даже четверка-пятерка пельцем достану подкармливать при необходимости. шарика с рогатки запулю ближнюю и все все друзья закорм готов этот водоем по опыту тех годов когда я здесь ездил рыба в этом водоеме немного боится шума и обычно после вот такого массового закорма, вернее как, кар боится шума. Амур наоборот, закормил, напылил, зашел, тут же клюет. Но мне интересен карп. Тем не менее, точки у меня готовы. Не буду ждать полчаса, как обычно приходилось раньше ждать. Все равно буду забрасывать сразу. Ловить буду кукуруза и опарыш. Посмотрим на что он откликнется. Если вдруг ему этого будет мало ли еще что-то, у меня с собой еще есть всякие пельцы, тогда смогу ловить на волос на пелец. Пока основа, надеюсь, будет кукуруза или опарыш работать. В это время неизвестно. Может выстрелить то, может то. Погнали, друзья! Ну что, друзья, первая кормушечка пошла. Ловить придется на солнце, но тут ничего не поделаешь, оно уйдет в сторонку. Ну пока так, к сожалению. Ха. Снимаю с клипсы. Леску маркирую. Первая в бою, а вторую я одену опарыша. Как правило, карп клюет на что-нибудь одно, или будет брать опарыша, или будет брать червя. Моя задача вычислить, что это у него сегодня будет. Где-то такой. отбиваю 10 минут сейчас 6:40 и через 10 минут перезабросся мне поклевки какая поклевочка на опарышах что не крупная кто-то не крупный соблазнился париком о, друзья а это карась да какой карась я на этом водоеме у рекорд рекордки 800 карась ребят смотрите какой красавец Круглый, смотрите, вот такой, грамм 600-700 точно, вот такой. Первая рыбка на опарыша. оба а вот это вот он, а вот это вот был он, но мимо. Была краповая поклевка. На параша, друзья. Ну, бац-бац, батсбатсы мимо. Чего? С чего-то надо начинать. Опа. Вот рыбка. Что-то село, ребята. Что-то село. Кто-то бойки быстрый. Развернул платформу, иначе из-за солнца просто невозможно. На кукурузку кто-то сел. А, сход! Сход! Что-то было хорошее, сход, ребята. Во, кайфанул. На мура похоже, если честно. Здесь покровочка на кукурузку. Ох, как он бьется есть ребята в камыши не идет в камыши не хочу тебя в камыши пускать а тут еще корни деревьев корни камышей здесь и пускать его туда нельзя вот тут еще камыш передо мной Амурчик. Амурчик куруску скушал. Есть. Есть, ребята, Амурчик. тут это он был, вот, мимо, Не пойму, вроде что-то сидит, небольшое, Не пойму, что-то небольшой или карась. Вот это вот карась, смотрите, такой вот карась. Керлушка точно есть, а скорее всего побольше. Еще один карасевич, вот. Такой, ребята, огромный красавец. Опять и параша скушал. А? Смотрите, он вот такой в районе кила уже. Красавец. На Порошек кто-то сел. Кто-то заходил опарыша а сразу после перезаброса. Камышей главное отходи, а там мы с тобой справимся небольшой на опарыше ну, больше чем ничего вот такой тузик вот такой небольшой. Красивый карп, загиб, а перед этим минуты за две я видел легкое шевеление на точке. Так, не цепляться, не цепляться, не цепляться. Что там Небольшой, да? Карась. Лапать. Еще одна килушечка. во карасики, красавец, смотрите какой, Ну, кило точно есть, просто монстр, поехал ловить карпов, наловил карасей монстров, да, поклевка прям карпячая была, а перед этим видел, что на точке какое-то легкое шевеление, то есть какая-то рыбка зашла и тасуется, Б этом бах-бах-бах загиб. Это другое дело, не то, что всякая шмакадявка клюет. Сдержать его, сдержать. Сдержать. А -а -а. Клипса, друзья. Не смог сдержать. Ловлю на клипсе. Сейчас. И вот не удержал. Что-то есть на парике. Кто-то есть, ребятки. И опять опарыш не хочет кукурузку. Карасик хорошая. Ого! Очередную лапать, ребята, блин! С такими карасями и сазана не надо. такой друзья смотрите то килушка очередная вот такой монстряк а? ребят смотрите очередной монстр вот так вот с такими горсями карпа не надо ребят это просто огонь смотрите а вы красавец а о какой рот да и на вываживание как карп замешал другую прикормку черного цвета и вот на нее на новой точке нет нет летают караси замешал черную прикормку, сместился в сторону, поискал, нашел свалик и как раз внизу свала встал на новой точке. И вот на ней, нет нет, вот, влетали караси. Ох, нифига себе, вот это был красавец карповый загиб. Профессиональный я бы сказал. Тоже на этой же черной прикормке на новой точке ну что карась наверно хороший тоже скорее всего да. очередной лаптевый карась ребят очередной лапать карась келушник нет этот поменьше 800. Да на А может килушка? Не, нара кило точно есть, если не больше, друзья. Ребят, смотрите, смотрите какой монстр. Смотрите, вот это монстряга, вот это огонь. Взял слету. Если на карпа я делал прикормку наоборот, слегка пылящую, то сейчас я специально с учетом того, что вдруг разловлю карася, сделал черную прикормку и очень тяжелую, очень тяжелую, липкую и тяжелую, чтобы она минимум пылила. И вот срабатывает ребята срабатывает все как положено о чем я говорил карась не любит пылящие прикормки карась любит не пылящие прикормки и вот он клюет вот такой Вот такая черная прикормка сделал и очень липкая очень очень тяжелая Походу, судя по поведению. Походу карасик хорошенький. Так, камыши тут куда поперты? Камыши не надо. Блин, а? Мыши зашел собака в корни камушей зашел сошел в корни камушек зашел и там сошел вот мимо не сидит сидит сидит сидит все таки сидит сидит сидит сидит Пошел просто на меня. Сидит. Знаете, куда он попал? Кто там? Карасик. Как кому-то как, как карп всаживается, ребятки, <Слых> смотрите. Вот это да, вот это карп краси. Фух. Очередная красотуля. Вот он, ребятки. Вот он. Да, это кайф таких карасей ловить. Ну, таких бы на маховую половить. Но он чуть дальше стоит, надо метра восемь удочка минимум, чтобы достать. Ну что, ребята, покайфовал я, половил вот таких красавцев. Получил штук шесть-семь карповых поклевок. Две из них реализовал Значит, это был карпик небольшой В районе Кила И Амур на двушку Который не захотел фотографироваться И из рук перед фотосессией Сбежал домой в воду Остальные поклевки Одна была на клипсе Еще один сход И несколько заходили в корни камышей И сходили В общем, в принципе, карп бастовал для этого места, для этого времени года клево практически не было по карбу. но зато благодаря этому клевали вот эти монстры, вот эти вот красавцы, ребят, <смех> и полтора десятка вот таких красавцев – это просто огонь, друзья, по поклевке, по сопротивлению, как полторушка карп, просто огонь. В самом начале, когда вот его подсек и по ощущениям не можешь понять карась это или карп сел а того надо было сдержать он просто кайфовал ребята ну просто давно я таких не ловил кайфанул по полной даже скажу спасибо карпу что ты бастовал и не клевал значит вот эти красавцы и карпы все поклевки были только на опарыша кукурузу и червь игнорировали пробовал пылики, бойлы, все пробовал. Ноль полный. Работал исключительно опарыш. И вот такие вот красавцы. Просто красавцы. Просто огонька России. Ну что, ребята, до новых встреч. До встречи на воде.